Наша основная задача сейчас подключиться к удаленному столу на зомра. Для этого в Windows, если вы в Windows, ищите подключение к удаленному столу. Это вот этот вот значок в менюшке панели пуск или просто удаленный. Но вот, подключение к удаленному столу. Вот такой же значок. Собственно, этого у нас есть. Нажимаете, открывается менюшка. Показать параметры. Компьютер, пользователь. Имя компьютера мы можем найти. На зомбре, заходя на панель, в раскрытом клиенте ищите заказы. Нажимаете заказы, открывается менюшка. Здесь есть инструкция. Если вы зайдете просто через э, виртуальные серверы, там будет неправильный пользователь, и вы не сможете авторизоваться. Нажимаете Инструкция, открылась инструкция. Отсюда берем IP адрес или доменное до, до, имя, открываете удаленный стол. Сюда вписываете компьютер IP адрес. Имя пользователя на ЗОМР описываем администратор. Разрешить сохранить. Жмем подключиться. Это подключение. Здесь можно поставить галочку, потому что мы будем постоянно к этому подключаться. Вырезала табличка с запросом пароля. Берем пароль, который у нас по инструкции. Вводим. Ставим галочку запомнить меня, чтобы в дальнейшем не вводить больше этой данные Жмем ОК. Не удается проверить подлинность удаленного компьютера. На это окошко вы нажимаете «Больше не вводить запрос о подключении», чтобы больше его не видеть. Ставите галочку, нажимаете «Да». Мы подключились к удаленному рабочему столу. Почему-то моя менюшка осталась. По идее, она должна, у вас она исчезнет, ваш панель пуск от компьютера. На запрос о сети говорим «Нет, нам не надо». Первое окошко, которое у вас появляется, тоже можно просто закрыть. Нам это ничего не интересно. И здесь вот мы уже на рабочем столе. Теперь наша задача перенести сюда терминал, сеты и робота, которые вам передал ваш вышестоящий партнер. Терминал вы найдете в RoboForex, сворачиваем рабочий стол. Идем в RoboForex. Если вы еще не скачали терминал, его можно найти сверху, вот этой понятие помощь и скачать. Терминал mt 5 Это то, что вам нужно Всех пользователей гидро разделили на три пака Вам нужно найти ваш торговый счет В каком находится он паке. Легче всего это сделать с помощью горячих клавиш Для этого нам нужно знать Какой у нас номер Копируем Ctrl F Здесь нету В паке 3 нету Я в первом паке Поэтому мне нужно будет робота открывать из первого пака Соответственно во втором меня тоже нету на всякий случай проверил. Возвращаемся, берем паки, возвращаемся на рабочий стол. Здесь у нас спрашивают доступно обновление. Типа, ну, я просто нажму закрыть. Пока не до этого. Вставляем, устанавливаем терминал. Далее. Терминал у нас почти установлен. Нажимаем кнопку готово. Здесь мы нажимаем далее подключиться к существующему торговому счету. Если все хорошо. Должны быть вот эти вот все звуки, потому что настроено все верно. Дальше нам необходимо подключить валютные пары. Я сразу выписал себе на бумажку, чтобы легче было искать. Здесь нажимаем правую клавишу мыши или Ctrl-U. Заходим в Forex Pro. Ищем все необходимые пары именно по порядку, как они есть. евро USD первая пара. Показать символ. Обязательно смотреть, чтобы было Буковка М. Это как раз показатель того, что это центовый счет. Первая евро-USD, следующая USD-франк, следующая евро-канадский доллар. Видите, сюда добавляются как раз те пары после того, как я нажимаю показать символ. Это я делаю, чтобы потом не искать их, чтобы было проще. Они остаются в том же порядке, и потом мы откроем на графике. И уже к ним будем подключать робота. Так, евро канадский, канадский доллар и иена, доллар иена, канады и франк. Эти все графики мы удаляем, потому что они нам не нужны. А эти добавляем. Видите, плюсик зелененький, это добавить окно. Следующее. Добавить. И вот снизу появились вкладочки. Именно в таком порядке их и стоит держать. Чуть позже, объясню, а зачем. Вот у нас 6 пар. Теперь надо подключить робота. Нажимаем файл, открыть каталог данных. Для того, чтобы, чтобы мы увидели здесь советника, нам необходимо в папку эксперт закинуть вот эти два файла. Hydra и Trade 2019 Include. Закидываем. Ctrl-C, Ctrl-V. Дальше, чтобы увидеть его здесь, необходимо нажать правой клавишей мыши «Обновить». Вот появилось. И начинаем с евро. Зажимаем, переносим. Появилось окошко. Здесь необходимо в общих всегда ставить «Разрешить изменение настроек сигналов» и «Разрешить автоматическую торговлю». Дальше переходим в входные параметры. Сейчас написано название гидра. У нас здесь пока нету пресета, который нам необходим. Мы опять заходим оттуда, где мы копировали сами исходники. Опять же, Ctrl-C. Переходим обратно сюда. Ctrl-V. Все, чтобы много не ходить по папкам, это будет сам это. Открываем. Вот, изменилось название на Hydra стандарт. На EURUSD Magic оставляем сотню. На других парах мы будем изменять Magic. Подключилась. Идем на следующую пару. Там картинка подгружалась, поэтому немножко может подвисать. Так, зажимаем, переносим. Опять общие. Ну, схема очень простая. Загружаем. Открываем. Здесь 101. Мэджики очень важно менять, потому что иначе может быть некорректная торговля. Так, опять дальше. Заводим сюда. Загружаем. Здесь уже 102. Так, дальше переходим. В общих. Разрешаем обязательно во всех загружаем стандартные сеты. В дальнейшем сеты появятся другие. Здесь у нас 103. ОК. Следующий у нас пора. Не забываем ставить здесь. Загружаем сеты. Здесь у нас 104. Следующая пара. Подключаем. Разрешить автоматическую торговлю. Загружаем. И 105. Окей. Все. На всех парах мы подключили. Проверяем Magic на всякий случай. Открываем 105. Все верно. Переходим на следующую пару. 104. Все верно. 103. Все верно. Здесь с деньгами работаю лучше. Все перепроверить. Так, что началось-то? так евро канадец как и был 102 все верно 101 все верно и здесь 100 все верно дальше последнее действие это автоторговля нажимаем все появились зеленые значки гидро работает на шести парах как шестиголовая. И каждая пара будет подхватывать и страховать другую пару. Чтобы увидеть, что гидро нормально работает, можно посмотреть это раскрыв счета RoboForex MetaTrader 5 и свой счет. Вы увидите здесь значок торгового робота с значком, что он активен. Валютную пару. Таймфрейм на самом деле можно не обращать внимание потому что робот работает от тиков на этом Видео можно заканчивать. Благо, все действия, которые необходимы, я показал. Ну а вам желаю профита. Пока!